Растуманили до звезд Завертелись в облаках Галышом да на мороз Рваной грудью да на страх После боя в тишину Без сознания на висках Странно, что идешь к дну Или сползаешь на руках Дайте мне мне один патрон, дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан до да 100 грамм Дайте мне один патрон, дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан до да 100 грамм Уходили. С побед, да с медалью на душе. То ли глух, а то ли слеп. Громко все, да в темноте развернули полотно. Беру горой за храбрость рек, тот, кому здесь все равно, прошагали дальше все. Мне, пошли вон, дайте мне один стакан Да последние сто грамм Дайте мне один патрон Дайте мне пошли вон Дайте мне один стакан Да последние сто грамм Упразднили буйных враз Чтоб на смуту не вели Трудно спрятать честных глаз Вечно ходишь, помели Затоптали по следам А спасенья не нашлось Все здесь отданно векам Как обычно на обось Дайте мне один патрон Дайте мне, пошли вон, дайте мне один стакан, да последний 100 грамм. Дайте мне один патрон, дайте мне, пошли вон, дайте мне один стакан, да последний.